которое вы заявили хочу слово хочу использовать хочу чтобы меня не принуждали к медицинским экспериментом видедро в кавычках надевать в кавычках одевать в скобках. Какие-либо дополнительные предметы, включая санитарно-пигиенические маски на лицо тех, которые я применяю по своей воле, когда, когда только желаю. Чтобы мне была предоставлена возможность дыхать свежий воздух, необходимо мне количество, количество, определяю сам, для жизни, прав, на который, в свою очередь, не гарантировано статьей 20 Конституции, без ограничивающих его дыхание посторонних предметов. Данное ходатайство дниста не поддерживает Это не ходатайство, это волеизъявление. Волеизъявление. Можно не рассматривать. Нет, рассмотреть обязанность, а документы какой форме называть именно так, как они называются. Хорошо, пути это будет более изъявление Мнение административного ответчика Лубнина я обязан спросить. Ваше отношение к данному более изъявлению? В только, -то. то, что... а также, окружающих. также окружающих. Так, и мнение представителей управления, да, да, да, да. то есть поддерживаете эту позицию, да? По волеизъявления не я хочу ответить, Денис Владимирович, вам. У нас, в принципе, насколько я понимаю, и предмет по с этим связан. Поэтому я отвечу на волеизъявления «нет». Я не разрешаю вам не использовать защитные средства не прикрывая дыхательные пути, то есть рот и нос одновременно, в данном судебном заседании. На вопрос о том, чем это предусмотрено, это предусмотрено действующими нормами правилами в связи с объявлением в Российской Федерации в целом и в отдельных ее регионах режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией. Позиция суда понятна? Нет. непонятно.